Добрый день, меня зовут Евгений Лисицын, я из города Красноярска. Хочу сказать спасибо Даре Герлейн и Антону Дробот и всей их замечательной команде за тот курс, который мы прошли с моей супругой ровно год назад. В июне 2019 года мы купили курс «Риэлтор. Профессия. Бизнес» и запустили свое семейное агентство недвижимости. И вы знаете, в это время, когда сейчас закрывается вокруг бизнеса, и только сегодня я узнал, что еще одни мои друзья не справились, и пришлось им свернуть свой бизнес Но мы не, не просто выживаем мы, мы работаем И я хочу сказать огромное спасибо За то, что вы нас этому научили Как справляться Как получать заявки Как работать с клиентом Как доводить клиентов до сделок Раньше было нам достаточно -то сложно Я вспоминаю первую сделку Кстати, заключили мы ее со строительной компании, Куда приехали самый, самый, самый первый раз Мы приехали, были такие неуверенные И вместо менеджеров в отделе продаж Мы попали сразу на генерального директора У нас еще был ребенок с собой в люльке Как-то это его расположило И так получилось, что именно первую сделку мы сделали у них Там целая история Но я хотел бы особую благодарность выразить вам, Антон за то, как вы излагаете вот этот материал технической части Я никогда этим не занимался, никогда особо не вникал А тут э, потратил, наверное, не помню там вечер или ночь э, для создания сайта И потом еще где-то день или два у меня ушло на то, чтобы запустить по вашим шаблонам По вашим рекомендациям, по вашим шагам э, рекламную кампанию Настроить CRM-систему и опа, все заработало Буквально в первый же день мы получили три заявки, которые нужно было отработать. Моя супруга взяла на себя ответственность работать по телефонным звонкам, работать непосредственно с клиентами. Я взял на себя вот эту часть техническую и уже провожу показы непосредственно на объектах. И в это время, конечно, Часто мы вспоминаем о вас, и наше сердце полно такой благодарности за то, сколько вы вложили своих сил, времени. Я вспоминаю эти многочасовые ночные посиделки у компьютера, но мы-то это только слушали, а вам-то это приходилось излагать, говорить, пытаться понять, доходит ли та информация, которую вы излагаете до конечного слушателя. Я вам хочу сказать, да, доходит. И в наших сердцах рождается такая благодарность за то, что благодаря вам, вашим усилиям, вашим вложениям у нас сейчас есть бизнес, который обеспечивает нашу семью. А наша семья не маленькая, у нас есть три маленьких замечательных сыночка, 8, 5 и полтора годочка. И все мы вам говорим огромное спасибо.